Красноярские общественники требуют переделать четвертый мост через Енисей. Новосибирская компания Сибмост уверена, они допустила при строительстве множество нарушений. Сегодня активисты пригласили работников прокуратуры, полиции, журналистов и наглядно показали, что не так с четвертым мостом. Если дареному коню в зубы не смотрят, то вот дареному мосту сегодня красноярские активисты устроили настоящий досмотр с пристрастием. На инспекцию переправы пригласили полицию с прокуратурой. Ведь, несмотря на все вывески о подарке, на строительство четвертой переправы ушло 12 миллиардов рублей из бюджета. И свою работу заявляют общественники. Подрядчик новосибирской компании Сибмост выполнила спустя рукава. Только один пример из многих. Отбойник на всем протяжении переправы. В случае аварии предупреждают активисты, он может стать смертельной ловушкой для водителей. То ага. есть если автомобиль вырезается сюда, он сбивает вот эту внутреннюю часть, и сам брус заходит в салон, тем самым э, приносят травмы самому э, владельцу. Привалинейный брус по нормам должен крепиться внахлест, чтобы автомобиль, когда врезается, он скользом проходит. Если он здесь вот в этот брус режется, переломает вот это соединение, а, и, и вот эта вот, сам вот брус часть она идет к нему в салон, салон да. угу. Нарушение здесь через каждые несколько метров. Опоры, держащие отбойник, просто утоплены в бетон. Значит, говорят, общественники могут разрушиться от попадания влаги. На стыке плиты не сходятся друг с другом. Смотри в оба, чтобы не споткнуться. И еще один сюрприз для пешеходов. Бетонные плиты, уложенные прямо на тротуар. Таким оригинальным способом подрядчик решил прикрыть сточные канавы. Да, это проектная документация? Проектная документация это проект. прям прямо плита здесь. Да. Прямо просто плита посреди дороже. дороги плита. Прямо дорожная плита. Не но очень тогда... удачный вариант, но это проектное решение. И везде, вот где вы сейчас видите лотки, везде а вот тогда... это вот что у нас По... На все обвинения красноярских активистов следует универсальный ответ. Мост был построен в полном соответствии с проектом, который утверждали власти. И все якобы нарушения лишь придирки активистов. То есть, ничего не надо. Если только, может быть, будем поправлять уже после того, как э, все это дело э, будет выявлено и..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 История с четвертым мостом подозрительно напоминает еще одну стройку новосибирской компании «Сибмост» в Красноярске. Строительство путепровода на улице авиаторов. Там также нарушение недочета водители начали находить сразу после открытия «Виадука». А через полгода там провалился асфальт. Администрация потребовала от «Сибмоста» полностью отремонтировать «Виадук». Дело будет рассматриваться в суде. Что же касается четвертого моста, то тут противостояние, похоже, только начинается. Это не последняя проверка четвертого моста. Уже на следующей неделе его ждет еще одна инспекция. На этот раз вместе с прокурорами по нему пройдут сотрудники стройнадзора. И уже после этого они обещают дать свое заключение. Нуждается ли мост в каких-то исправлениях и переделках, или там все нормально согласно проекта. Владимир Ракелов, Владислав Рыбаков, Прима Новости.